То есть Уоррен Баффет называет такой луковицу тюльпаны даже золото. То есть он говорит, золото не создает вам прибавочной стоимости. Золото не создает прибавочной стоимости и даже через сто лет вы будете владеть куском тяжелого желтого металла, который за эти сто лет не создаст вам никакой дополнительной стоимости. В принципе, в какой-то степени, да, я сейчас не хочу вступать в полемику, то есть, почему, допустим, я воздерживался от криптовалюты, потому что я понимал, что в рамках криптовалют я не понимаю, где создается стоимость, я не понимаю, где создаются дивиденды, я не понимаю, то есть, за счет чего создается что-то большее, да, нежели чем э, то, что я купил, растет в цене. И единственный мой способ заработать – это надеяться на то, что я являюсь не последним дураком. То есть после меня еще найдется кто-то, кто готов будет заплатить большую цену, чем заплатил я.